Тема нашего занятия – это создание уникальной картинки и уникального текста. Uh -huh. У нас uh -huh. в Инстаграме был уникальный текст. Я вам покажу сейчас одну штуку. Ну, то есть, вот обратите внимание, то есть, живая надпись, да, получается. Uh -huh. Вот я хотел сегодня на уроке научить вас, как это делать. Это делается все в PowerPoint. Вы же хотите такие вещи делать, правильно? Конечно. Конечно. Вот. вы хотите, чтобы у вас буквы бегали, скакали, может быть, какие-то ну, да. элементы будут у вас бегать, скакать. И это мы uh -huh. все научим вас делать вот в этой несложной программке PowerPoint. Ну, здорово. Значит, я открываю тот урок, который я приготовил. Uh -huh. Я назвал пост, пост воспоминания. Uh -huh. Вот смотрите, я сюда поставил картиночки, поставил все, сделал шрифт. Видите? Uh -huh. Вот я вам видео показывал, как я, сделал, uh -huh. как я сделал, чтобы они двигались. Вот здесь есть вкладочка uh -huh. анимация. Здесь uh -huh. область анимации. Вот область анимации я выделил текст который я хочу анимировать uh -huh. и я должен выбрать способ как он у меня будет двигаться буквы вот здесь вот они вот есть там фигура там, ну это вот появление это все не так вот для текстов вот здесь дополнительные эффекты входа есть uh -huh. мы открываем и вот у нас появилась эффект входа ну, мне нравится, допустим, вот этот вот эффект кнут. Кнут? Да, вот видите, раз, как красиво, uh -huh. да? Я его... Одна за одной буковки. Да, я его выбираю, допустим, да? И вот здесь я могу выбрать немножко их положение, ну, продолжительность больше могу сделать по букве или там. Uh -huh. меньше. Ну, вот, допустим, ну, пусть по, по, по полсекунды не буду. Как просмотреть, mm -hmm. да, вы смотрите, нажимаем кнопочку просмотр. и они, mm -hmm. раз, смотрите, mm -hmm. раз. Интересно. Красиво? Конечно. Так, теперь следующий эфир, вот так же выделяем текст. Mm -hmm. Также выходим опять сюда. Ну, и вот, допустим, можно выбрать падение. Видите, она по буквочкам падает. Вы вообще? <смех> <смех> можно, ускорить. можно ускорить это дело. А можно вот так сделать. и Ну да. И, угу. можно ну, так да. сделать. Угу. Можно поворот вокруг центра будет. Вот так, смотрите. Раз. Можно центрифугу сделать. Вот. Раз. <смех> Раз, он как бумеранг. Видите, летает. Да, угу. Скачок, угу. Берег, берег, берег. Раз он снизу вверх скачет. Можно как китайцы цикли. Вот это да, ну вот это, ну то есть я отступление. Вот, Марина, понятно, да? То есть ваше задание вот теперь относительно текста. Вот я вам дал набросок вашего будущего поста. То есть вы примерно, как я, но только своими словами. Не надо меня Не копировать. Вы Конечно. примерно так же напишите, а как вы начинали угу. в МЛМ. Или вот вы сейчас начинаете, да, и что вы уже для себя, вот, допустим, что, к чему вы пришли, да? То есть. Вот, но у нас уже время истекло, и даже уже пошло. Опять мы с вами очень увлекаемся ну, да. и за временем не следим. Что-то так быстро время пролетело прям вообще. Да, да. Ну вот скажите мне, пожалуйста, сегодняшний урок для вас был полезен? Не то слово. Полезен – это ни о чем. Вы очень полезный я очень вам благодарна, столько информации, и PowerPoint, я, я в нем пыталась как-то там, что-то начинала, делала, а вот как вот вы, вы сейчас рассказали, вот это досконально все, вот теперь понятно, что, и теперь уже понятно, где, куда, какие кнопки, а то я там тыкала, мыкала, что-то у меня там сохранялось непонятно, что, ну, теперь-то интереснее, вот. теперь я поняла, что, что можно в нем делать. Потому что я заходила просто там и тыкала методом тыка, что получится, что не получится. А вот так вот мне никто никогда не рассказывал, как вы. И тем более мы с вами прошли всего лишь только две вкладки. А тут да. только Две вкладочки. Главная и вставка. Мы еще остальные да. вкла вкладочки с вами не разбирали. Я... Ну, я прям в восторге. Я в восторге столько, в это, столько нового. Но все, буду разбираться. Вот видите, не зря вы обновили компьютер. Конечно, конечно. Ну и тем более, вот это все благодаря вам, если бы я к вам не пришла, и мой бы компьютер до сих пор бы глючил. Вот. Я так бы не... И с PowerPoint я бы так и не познакомилась никогда. Ну что ж, тогда будем заканчивать. Значит, домашнее да. задание для вас Понятно. В понятно. Понятно. PowerPoint... Ну ладненько, закругляемся. Спасибо вам большое. А, давайте до, до, свидания, до следующего дела. раза ну.